Радует эта И может лучше, где 2 ноября в 19.00 в концертном зале Дом Дружбы. Супербой по версии КВН. Встречаются сборная Дагестана и сборная Азербайджана. Ведущий боя Тимур Танья. Генеральный спонсор. Детский клуб Тачки. Как 2 ноября? Подождите, я тогда тут что делаю? В смысле просто съемки?